Главное в ответственности еще научиться расслабляться. Потому что ответственность все-таки напряжение. Но ответственность придумана не сама а по себе. Поэтому всегда умейте в ритме вкладывать минуты для вашего расслабления. Например, в выходные, в праздники я отключаю ритм брифингов. Ни на какие брифинги я не выхожу, ни на какие клиентские запросы я не отвечаю. Например, у меня в течение недели есть промежуточные выходные. Я утром в течение будних дней у меня есть выходные, я клиентам об этом не говорю. Значит, но я на утренний брифинг выхожу, я согласую с командой приоритеты в этот будний день, но дальше я иду гулять по паркам. Потому что это моя работа. Гулять по паркам, моя работа, быть семьей, потому что так я восстанавливаю свой креатив, так я готовлю себя к новым свершениям. И я это вложил в ритм. и я от этого кайфую я хочу чтобы вы тоже научились этой культуре и передавали ее дальше